зайти в этот чат Ах, замерз я чуть-чуть почему я замерз эм, этому тоже есть объяснение дело в том что я замерз потому что во многом ваши проблемы связаны с бесконечными воспоминаниями когда человек бесконечно что-то вспоминает когда у человека бесконечные воспоминания когда у человека бесконечные нервные состояния связанные с тем что он вспоминает кто был прав кто виноват правильно неправильно сейчас Чат, то это может, вот это прошлое оно может э, создать подключение к прошлому миру. Сейчас настройка трансляции. Неужели чат отключен? Так, изменить. Сейчас включу чат. чат ой, чат включаю ура сохранить о вот теперь можно мне писать в чате еще и в ютубе ура потому что очень много людей смотрят двадцать человек онлайн